приветствую друзья вы на канале коллеги адвокатов и здесь я рассказываю об изменениях законодательства и судебной практики. делюсь своим мнением о происходящих событиях сегодня о так называемой сделки со следствием многие наслышаны о такой форме сотрудничества между обвинением и защитой но в большинстве случаев такое знание основано лишь на западных фильмах или литературных произведениях практика же применения указанного института в россии несколько отличается от аналогичной практики за рубежом. Поэтому многие интересанты не до конца осознают механизм реализации соглашения и перспективы таких договоренностей. Хорошо, если интерес имеет лишь познавательный характер. В случае же, если интерес связан с производством по уголовному делу, все гораздо серьезнее. В этом видео о том, что из себя представляет досудебное соглашение со следствием, как оно заключается и каковы его последствия. Что нужно знать, прежде чем заключать сделку со следствием? Какие ловушки и подводные камни могут ожидать лицо, заключившее досудебное соглашение? Начну с того, что категорически принципиальные идейные борцы с преступностью встречаются лишь в некачественных художественных произведениях. Жизнь основана на компромиссах различной степени тяжести, а происходящее нельзя поделить на черное и белое. В своих видео я неоднократно говорил, что правоохранительная деятельность – не исключение. Не нужно думать, что диалог между правоохранителем и предполагаемым нарушителем всегда строится с позиции силы. При соответствующих условиях, а в первую очередь это соблюдение прав человека и принципов уголовного судопроизводства, обе стороны идут на взаимные уступки в допустимых для них пределах и этим добиваются своих целей. Следствие получает необходимую информацию, которая по логике вещей должна подлежать доказыванию а подозреваемый или обвиняемый может рассчитывать на значительное смягчение наказания к чему я это все да к тому что сделка со следствием существовала всегда и не только на западе даже в советские времена практика определенных договоренностей правоохранительных органов с подследственными имела место однако она не была закреплена юридически отношения строились на доверии и как ни странно в большинстве случаев в отсутствии юридических норм и письменных соглашений договоренности соблюдались. Немного иначе складывается современная уголовная практика. В 2009 году отечественные правоприменители получили возможность юридического оформления договоренностей с подозреваемым или обвиняемым. Процедура заключения досудебного соглашения о сотрудничестве разрабатывалась с учетом опыта применения аналогичных правовых институтов других государств была направлена на то, чтобы стать реальной мерой, направленной на борьбу с организованными формами преступности, такими как заказные убийства, бандитизм, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и разного рода коррупционными преступлениями. Предполагалось, что эта процедура даст возможность правоохранительным органам привлекать к сотрудничеству лиц на условиях значительного сокращения им срока уголовного наказания, а также распространения на них мер, государственной защиты. Безусловно, идея в целом была хорошая. Но у нас, к сожалению, результат получился строго по Черномырдину. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Сделка с правосудием может успешно работать лишь в правовом обществе, а человек, которому предлагают помочь следствию, должен иметь ценность и убеждение. В ином случае, ради своей выгоды он оговорит любого, да и незаконные методы воздействия исключить нельзя. С другой стороны, такие показания могут быть использованы недобросовестными следственными работниками, предлагающими обвиняемому свалить свою вину на другого или просто дать показания на другого человека, как на соучастника. На мой взгляд, в современных условиях сделка со следствием стала злейшим врагом правосудия. Человек, оговоривший другого, получает минимальный срок, а следствие и суд фактически избавляются от необходимости доказывать преступление. Несмотря на порицания в обществе из высоких трибун, признательные показания не перестали быть царицей доказательств. В результате принцип состязательности процесса не соблюдается. Сторона защиты имеет возможность выступать в процессе лишь статистом. Разве это было целью введения в отечественную юридическую практику сделки со следствием? Примеров негативного применения института соглашения с правосудием можно привести массу. Нельзя не вспомнить громкие процессы, широко освещаемые прессой. Новое величие, Сеть, Болотное, Дело Кольченко, Сенцова, Серебрякова, Фургала. В каждом из них есть фигуранты, заключившие досудебное соглашение о сотрудничестве. Но это лишь верхушка айсберга. Любой практикующий адвокат расскажет о подобных делах и чрезмерной любви к ним следователей, прокуроров и судей. Ведь показания одного обвиняемого могут стать базой для посадки еще нескольких его подельников. И при этом других доказательств в деле может вообще не быть. Например, я могу вспомнить дело о взятке, когда взяткополучатель, задержанный на месте преступления и впоследствии заключивший соглашение о сотрудничестве, фактически оговорил своего руководителя. Иных доказательств о причастности его начальника к преступлению в материалах дела не было. В результате взяткополучателю было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы. Уже через год он вышел условно-досрочно а оговоренный им руководитель заехал на 6,5 лет. Или случай с пенсионером, который за дружеским ужином посоветовал бывшему коллеге попросить финансовой благодарности от инспектируемого им должностного лица. В последующем, бравируя своим якобы сохранившимися связями, пенсионер поддерживал телефонные разговоры с товарищем на озвученную тему. Эти разговоры невзначай оказались в сфере интересов правоохранительных органов. В результате оперативных мероприятий действующий чиновник был задержан при покушении на получение взятки. Невзирая на дружеские отношения, взяткополучатель заключил соглашение и указал на своего собутыльника, как на инициатора и идейного вдохновителя преступного деяния. Результат – чиновник находится на подписке о невыезде и надлежащем поведении, а бывший друг задержан и помещен в следственный изолятор. За исключением одной записи телефонного разговора между ними, крайне неоднозначного содержания, других доказательств в деле нет. О несовершенствах системы досудебных соглашений и особого порядка в России говорит даже президент. Весной 2019 года он призвал органы выступать против рассмотрения дел в особом порядке, если есть сомнения в доказанности обвинения и добровольности признаний, полученных от подсудимых. Генпрокурор поддержал его и даже выступил за законодательные ограничения в этой области. Ограничения в части запрета на рассмотрение дела тяжких преступлениях в особом порядке приняты и не так давно вступили в силу. В части же правых норм о досудебном соглашении изменений как не было, так и нет. Что же такое досудебное соглашение о сотрудничестве? Не в малой степени заблуждения граждан относительно сделки с правосудием связаны с используемым ими наименованием. Обращаю внимание, никакой сделки со следствием юридически не существует. Слово со следствием указывает лишь на стадии уголовного судопроизводства. Термин ⁇ досудебное соглашение о сотрудничестве ⁇ раскрывается в пункте 61 статьи 5 уголовно процессуального кодекса, введенным федеральным законом No. 141, как соглашение между сторонами обвинения и защиты котором оговорены условия ответственности подозреваемого обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения уголовного дела уже из этого определения становится понятно что сделка заключается не со следствием а со стороной обвинения другими словами соглашение подписывает не следователь а прокурор но это как говорят в одессе две большие разницы это основное что должен понимать человек оказавшийся перед дилемой идти на сделку или отказаться. Указанным законом была введена новая глава 40.1 ⁇ особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Новыми правовыми нормами было урегулировано заключение досудебного соглашения о сотрудничестве. Предусмотрен порядок заявления ходатайства о сотрудничестве. Содержание ходатайства и самого досудебного соглашения о сотрудничестве. Порядок рассмотрения этого ходатайства проведение предварительного следствия по выделенному в отдельное производство уголовному делу в отношении подозреваемого обвиняемого, передача дела в суд, проведение судебного заседания, рамки обжалования судебного решения. Предполагается, что стороны обвинения и защиты получают возможность заключить сделку на взаимовыгодных условиях, при которой подозреваемый обвиняемый берет на себя обязательство оказать содействие следствию в раскрытии и расследование преступления, изобличение и уголовно преследование других соучастников преступления, розыски, имущества, добытого в результате преступления, в обмен на существенное снижение наказания. При этом необходимо осознавать, что нормы о досудебном соглашении применяются в купе с другими нормами уголовного и уголовно-процессуального права, например, с требованиями и последствиями особого порядка судебного разбирательства. В формате YouTube а осветить все невозможно, поэтому для ознакомления с таким правовым институтом достаточно будет ознакомиться с данным видео. Если же вы являетесь фигурантом или стороной уголовного дела, то как минимум необходимо изучать соответствующую нормативную базу. Ссылки для начала будут приведены в описании к видео. Ну а оптимальным решением будет обратиться за помощью к специалисту. И крайне желательно выбрать профессионала, а не клоуна или решалу. Далее о судебном соглашении об установленном порядке заключения и последствиях, о ловушках, подстерегающих лицо, намеренное заключить соглашение в следующем видео. Его вы можете найти по ссылке в описании к видео, по подсказке или в конечных заставках. С вами был адвокат Вячеслав Манацков. Пишите в комментариях свое мнение. Если у вас есть вопросы или нужна помощь, обращайтесь. Звоните, переходите по ссылкам, задавайте вопросы в чате.